Всем привет, с вами канал Gliumki.ru и это обзор на цифровое пианино Kurzweil M210. Kurzweil M210 – корпусное цифровое пианино со взвешенной градуированной клавиатурой, то есть как у акустического пианино. Инструмент выполнен в двух цветах – белый и палисандр. Данная модель сравнима с Casio AP-470, Yamaha YDP-163, Kawai KDP-90 и Roland F-140R. Полифония 128 голосов. По левую руку расположена панель управления тембрами и режимами. Справа джек-вход для подключения стороннего устройства, кнопка включения и регулятор громкости. Под клавиатурой расположены сразу два входа под наушники. Инструмент оснащен тремя педалями – общий сустейн, сустейн отдельных нот и приглушение звука. На задней панели вместе с динамиками расположены USB-вход, RCA-входы и выходы и разъем для питания. В обзоре мне поможет Илья Коростелев. Рассмотрим некоторые режимы. Деление клавиатуры на два тембра. Комбинирование тембров. Разделение клавиатуры на два равных по диапазону участка. Метроном. Во вход миниджек можно подключить любой гаджет, например смартфон. Со смартфона звук пойдет сразу в динамике пианино, что позволяет позицировать под минусовки. В этой модели 20 тембров. Рассмотрим некоторые из них. Итак, Илья, как тебе пианино? Отличное пианино, отличный инструмент, взвешенная механика. Из отличительных моментов хочу отметить то, что есть вход для mp3-плеера, либо телефона на мини-джеке на передней панели. Можно заниматься под какие-нибудь плейбеки, которые вы используете. Отличные звуки, отличные звуки пианино. Для себя отметил Родосы неплохие. Два входа под наушники под клавиатурой, с левой uh, части инструмента. А еще одно преимущество цифровых пианино – это то, что их не нужно настраивать. Это очень хороший плюс. Если подытожить, это прекрасный инструмент для занятий дома, для упражнений. Это цифровое пианино прекрасно впишется как в домашний интерьер, так и в любые клубы, рестораны, бары, в любое место, где вы хотите расположить этот прекрасный инструмент. Спасибо большое, Илья. Это был обзор на цифровое пианино Курцвейл M 210 Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!